Всем привет, в общем, наконец-то подошел тот момент, когда я сделал нормальный шин-регулятор для своей маленькой электромашинки. В общем, как я уже говорил в прошлых роликах, вместо аккумуляторов у меня будет бенз-генератор, точнее дизель-генератор. Соответственно, напряжение там уже будет не 140-150 вольт, как у батарей, а 220 полноценное. С учетом всяких выбросов, скачков и так далее, там пиковые напряжения могут доходить до 300 вольт. Естественно, это и было основной проблемой. В общем, наконец-то получилось собрать полную информацию, скажем так, все нюансы учесть, и собрать полностью рабочую схему. Значит, Вся силовая электроника собрана в таком ящике, чтобы не дай бог чего... Значит, тут три пускателя. Этот пускатель отвечает за передний ход, этот пускатель отвечает за задний ход, а это пускатель для системы безопасности. То есть, пока он не включен, схема вообще не заработает. А эти два, они просто переключают там двигателя. Значит, двигатель, ну, тут сейчас завален проводами, в общем, коллекторный стоит, такой же, как и на прошлых машинах от стиралки. Редуктор червяч. Ну, в общем, все то же самое, что и на старой модели. Было на старой машине, но с новым регулятором. Тут сейчас стоит транзистор на 250 вольт, но я поставлю на 700. Значит, сейчас проведем небольшой тест такой. Источник питания в данном случае розетка 220 вольт. А управляющий сигнал будем подавать вот, вот этого генератора частоты. Значит, у нас стоит прямоугольная волна. Напряжение на драйвер подается 5 вольт. И в данный момент идет заполнение один 1%. Так, в общем, питание самих самого драйвера, вот, того, вот этой платки, найдет от 12 вольт, который дает блок питания от компа. Вот. Он тут пока просто так подкинут на сопле, скажем так. Но 12 вольт туда идут. Значит, это у нас вход... От генератора, который я сейчас показывал. И эту кнопку мы сейчас включим пускателя. Так. Вот, слышно, они клацнули. Это пищит тестер. Слышно гул. Катушки. Уйдет. Так, мы ну теперь самое интересное. На частоту подаю 1 кГц. 10 процентов мощности опадал подал. на рукой останавливается. На рукой легко вообще останавливается. Теперь подадим на 20 ну, Останавливается, сложнее. Но сразу скажу, еще такой голос за чего? Тут нет выпрямительного конденсатора, то есть это просто переменка, через диодный мост спущен, и все. Когда поставлю конденсатор, ну, фильтр вот этот, который будет сглаживать импульс, то будет все нормально работать. Мне кажется, что сейчас увеличиваются обороты, это, наверное, выгорает транзистор. Попробуем, она остановится или так? Она реагирует. Только сюда пахнет горячим. А, горячий. В общем. А, радиатор вот тот. На нем сидит транзистор. Ну mm -hmm. вот, подними повыше. Вот тот. Вот. Он сейчас, наверное, градусов 50 температура у него. Вот даже запах чувствуется так вот перегретого, горячего. Ладно, сейчас тогда дадим последний раз, попробуем, как оно. Дадим процентов 50 мощности. Обычно на 25 процентов на 25 во время прошлого теста он сгорел. Все тоже от нас отваливается. В общем, она начинает двигаться Где-то с 6%